Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Терпьев, и вы вновь находитесь на канале Репей Курортная Недвижимость. Мы тут ехали мимо курортного, я не смог сюда не заехать в вот такую вот погоду, когда у нас светлое небо над головой, потому что в прошлый раз мы снимали, когда было пасмурно. И просто показать вам, напомнить еще раз о его существовании и немножечко порассуждать. Во-первых, о том, что это действительно комфортный, выбивающийся вообще из разряда всей сочинской недвижимости объект, потому что здесь только вдумайтесь, 12,5 гектаров земли, малоэтажный застрой. Три этажа, там у нас будет пятиэтажное здание. И здесь огромное количество коммерции, огромное количество парковочных площадок. И вот еще есть детские площадки. Это, кстати, одна из, потому что мы находимся в первой очереди, которая уже сдана. Мы с вами чуть позже еще сейчас зайдем внутрь, посмотрим, как выглядят парковки. Если вы вдруг не видели, зайдем еще также посмотрим, как выглядят квартиры. Конечно, все мы не посмотрим, но, тем не менее, сразу вам скажу, что минимальная цена здесь начинается от 6100. Это будет 20 квадратных метров, и, в принципе, можно квартиры объединить. Детские площадки выглядят вообще неплохо себе так. Спортивная площадка одна только чего стоит. Я думаю, что далеко не во всех комплексах России есть подобного рода детские спортивные площадки здесь. Стандартные кольца, прорезиненное покрытие, можно поставить ворота, можно натянуть волейбольную сетку И, пожалуйста, использовать это все под разное назначение И детская площадка, она такая немножко огорожена заборчиком, чтобы ваш ребенок ни в коем случае не выбежал на проезжую часть И его там какой-нибудь велосипедист или еще кто-нибудь не сбил То есть он здесь гуляет, достаточно большая территория, вот так вот, наверное, будет лучше не через забор показывать Горки, качели, лазилки ну, в общем, все, что нужно для детского развития. И это только одна из площадок. А здесь 12,5 гектар земли общей территория, Все это разделено на три очереди. Первая, как я уже сказал, сдана. Вторая сдается во втором квартале этого года, третья, по-моему, в 23 или в 24 году, и там же еще будет располагаться большой подогреваемый бассейн, который будет использовать все очереди курортного. Да, и, кстати, здесь продается коммерция, но по ней отдельный разговор. И, как вы понимаете, на 12,5 гектарах это действительно интересная штука, потому что здесь будут и салоны красоты, и какие-нибудь стоматологии, и детские развивающие кружки, то есть... Вы здесь спокойно сможете найти арендатора И коммерция здесь действительно стоит адекватных денег По меркам недвижимости Сочи Дома все выглядят в едином стиле У них вот такая отделка под английский кирпич но ну, смотрится все действительно солидно интересно красиво и пойдемте теперь посмотрим как выглядят у нас сами квартиры по статусу это кстати квартира и большой плюс что здесь 12 минут пешком до моря вот туда вниз вы выходите сразу на пешеходный переход через улицу ленина и оказываетесь на пляже территория между домов представлена вот так то есть, я думаю, в дальнейшем здесь будет еще какое-то побольше озеленение, но, тем не менее, есть вот такие лавочки, небольшие елочки, аккуратное такое освещение. И основной, конечно же, плюс это то, что это малоэтажное строительство на действительно большой территории. То есть, для Сочи 12,5 гектар это как бы нифига вообще не мало. Мне кажется, даже для страны-то 12,5 гектара это вообще не маленький проект, но... Тем не менее, в Сочи вот его реализуют. И самое главное, что это единая территория, единые концепты. То есть вы сможете пользоваться всей территорией. Без разницы, в первую очередь вы живете во второй и так далее. Мы сейчас с вами зайдем вот в этот корпус. Просто посмотрим, как выглядят места общего пользования. Но помните, что это первая очередь, вторая будет выглядеть лучше. Итак, заходим вниз. Мы спустимся чуть позже, посмотрим там парковки. А здесь мы пока с вами посмотрим подъезды. Первая очередь ну здесь пока выглядит вот так. Но уже стоят везде одинаковые двери, которые менять, наверное, не стоит. Потому что они ну, действительно хорошие, неплохие. И вот, в принципе, вот такие квартиры имеют площадь 20-22 квадрата. И вот они стоят от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Но при этом, если вы обратили внимание, то здесь идет вот такая кладка. Это обычный пеноблок, который вы можете сломать и объединить эту квартиру, например, с соседней. Если вы хотите себе там площадь типа, 50 квадратных метров, то они также есть, но они здесь представлены как однушка. То есть здесь всего две световые точки, это, по-моему, 52 квадрата как раз и есть. И если вы, например, хотите сделать себе две спальни, то вы должны объединить вот эту квартиру и вот эту, например, квартиру. То есть будет у вас вот здесь одна спальня с собственным санудлом, потому что это вообще отдельная квартира. И вот здесь у вас будет вторая спальня, плюс кухня-гостиная. Ну вот вы только вдумайтесь, когда это все будет сдано, то у вас будет бассейн, закрытая территория, огромное количество коммерции снизу, которая не будет с вами никак пересекаться, то есть вы спокойно сможете на ногти сходить, если вы девушка, в спортзал, потому что он здесь тоже будет, в стоматологию, магазин, ребенка отдать на какое-то развитие, то есть множество разной активности будет здесь. Ну и мне, честно, очень нравится, как... Сам по себе курортный выглядит именно снаружи. Ну, смотрится действительно хорошо. Его, наверное, можно назвать, будет одним из комфортных проектов в Сочи. Потому что малоэтажное строительство любят все. И вот, пожалуйста, вам его здесь реализуют. Дают при этом достаточно по приемлемым деньгам. Все квартиры здесь примерно однотипные. Я думаю, что нет смысла особого заходить там куда-то смотреть. Они, кстати, и закрыты большинство еще. Да, Скорее всего Так, здесь уже кто-то ремонт делает Ладно, сори Не будем отвлекаться Но зайдем еще на обратную сторону просто посмотрим, какой вид открывается И здесь у нас будет видно всю остальную территорию курортного Видно вторую и третью очередь Это, в принципе, вторая очередь Третья будет туда еще дальше идти То есть там будет бассейн Вот эту вот часть сдают во втором квартале этого года, то есть 22-го Но вся территория в дальнейшем будет объединена Здесь будет какая-то часть ну, Просто отдыха, чила и релакса Уже разлинованы все парковочные места То есть, пожалуйста, приезжайте Ставьте машину, живите Но это пока еще в первую очередь Во второй, как вы видите, еще пока строится И вот первые этажи, это и есть коммерция Тут коммерция, тут коммерция, там коммерция В общем, по наполнению коммерции Здесь действительно будет интересно и хорошо Потолки, кстати, здесь не низкие Порядка трех метров, вот так вот по ощущениям. Заливайте стяжку, делаете натяжной потолок. Все у вас остается ну, в таком нормальном размере. Дышать будет спокойно и комфортно. Какой-то рум-тур по планировкам мы сейчас с вами делать не будем. Пойдемте просто спустимся вниз. Посмотрим, как выглядят именно нижние помещения, Тут есть кладовки. И как выглядят здесь парковочные места. Очень удобно, что можно просто не выходя из дома, выйти и пройти к себе на парковочку вот раз вот сюда вот так вот два и у вас здесь вот уже запаркованные машины стоят то есть без всякого дождя с пакетом в любой дождь ливень ураган вы спокойно выходите отсюда поднимаетесь наверх и используете свою квартиру полтора миллиона кстати на сегодняшний день стоит парковка но вы не можете ее купить если вы не приобрели квартиру в курортном а вот такие вот здесь есть еще помещения подсобные они Реально большие, также на сегодняшний день Стоят порядка миллиона там 790, по-моему, даже тысяч Можно что-то встретить И можно его использовать как склад Можно его в дальнейшем перепродать Мне кажется, что за эти деньги, за которые сейчас их продают В принципе, ничего и не купить То есть, это реально все подорожает Хоть это и кладовка, но все равно Полезная недвижимость в Сочи Жаль, конечно, что они не продают Парковочные места отдельно Если ты не купил квартиру Но, тем не менее, если ты ее купил то мне кажется, что штука полезная. Запарковал тачку здесь и пошел к себе наверх. Давайте выйдем теперь просто с территории, именно из подземной парковки. Посмотрим, как у нас выглядят подъездные группы. Посмотрим, что вообще представлено. Мы сейчас с вами были наверху, ходили там между домами. Сейчас мы находимся под вот этой площадкой, где мы с вами бродили. Вот так это все выглядит. Вы согласитесь красиво? Такое ощущение, как будто действительно старались и делали для людей, да? Малоэтажное строение, снизу парковка. Вот, пожалуйста, кстати, вам еще коммерция здесь. То есть магазинчик вот здесь бы с какими-нибудь стройматериалами вообще бы хорошо бы вписался. Или стоматология какая-нибудь, но, к сожалению... Вот так это выглядит. По коммерции, правда, это отдельный разговор, потому что нужно смотреть, что осталось, как это все выглядит и сколько это стоит. Но тем не менее она есть, она интересна и она будет дорожать. И вообще сам по себе курортный, если даже рассматривать его с точки зрения инвестирования, будет дорожать, потому что таких проектов просто нет в Сочи. То есть альтернативы вы не найдете на такой большой территории с таким наполнением и как бы по такой цене. Ну вообще нет. И самое то главное, что вот оно море. Вот, видите, полоска. На камере она будет маленькая, на самом деле она достаточно широкая, и вы просто вот так вот спускаетесь по вот этой дорожке, по тротуарам, все здесь есть, выходите на переход, переходите дорогу, и там море. Мне кажется, что цели в виде инвестирования, сдачи в аренду или просто приезжать отдыхать, например, там на 2-3 месяца в году, вариант вообще себе ничего. Мало соседей, хорошее по себе строение именно с точки зрения визуализации. Территория внутри также крупно полнена, поэтому можно даже не ходить будет на море, а ходить именно к себе туда в бассейн купаться. Поэтому проблем, мне кажется, нет никаких. Мне, честно, очень нравится курортный, очень нравится, как он выглядит. Я давно слежу за этим проектом и надеюсь, что он и понравился вам теперь тоже. Я думаю, что мы часто будем сюда заезжать для того, чтобы освещать, как вообще проходит стройка, что происходит, какие цены, сколько осталось и так далее и тому подобное. Так что следите за новостями, господа. Если он вас заинтересовал, то ссылочки вы уйдете внизу в описании к этому видео. А наши ребята вам уже расскажут более подробную, дадут информацию, документацию по нему. И вы уже сделаете вывод, интересен вам или нет. Но видео про него все равно будет, потому что он крутой. И, к сожалению, в Сочи таких проектов больше нет. А хотелось бы, чтобы было. Вот, господа, вам всем удачи, всех благ. Мы поехали дальше. Пока.